Здравствуйте, дорогие коллеги! Это Сергей Тихонов. И этим видео я хотел закончить обзор первого уровня школы Артентии. Э, собственно, четвертый день, э, день, посвященный, э, точнее, продолжающий разговор о составлении плана лечения. Вот. И четвертый день у нас будет посвящен следующему. Мы в предыдущий третий день остановились на, собственно, первых трех вопросах составление плана и говорили в основном удалять не удалять зубы какие могут быть альтернативы дистализация сепарация и так далее и четвертый вопрос у нас касается дополнительной механики и дополнительных приспособлений этот вопрос очень объемный так сказать и конечно там рассказать о нем в рамках одного сильно сложно но, тем не менее мы очень двигаемся так скажем Четко по полочкам, как я люблю. И а, главное же, еще раз, не вдаваясь в суперподробности там, инструментами, как что куда вкрутить или как что как поставить, да, мы говорим о стратегических вопросах, прежде всего о том, какую механику в каком случае нам нужно выбирать, по каким показаниям. И а, начинаем разговор по трансвязальную плоскость. Говорим про детей в сменном прикусе, но чуть-чуть совсем. А, почему совсем чуть-чуть? Потому что вы знаете, что... У нас есть отдельный семинар на эту тему. Вот, я с удовольствием вас жду на этом семинаре. Немножко говорим про подростков в сменном прикусе, ой, извините, в постоянном прикусе. Да? И здесь в основном главное наше понимание это, готовы ли мы выбрать просто брекет или лайнер, или нам нужно скелетное расширение. Очень важно учитывать разные факторы, и прежде всего перекрестный прикус в области седьмых зубов, если компенсации зубами верхними и нижними. То есть, наше всегда первое решение в трансверзальной плоскости, это можем ли мы справиться без дополнительного аппарата или нет. Если же мы решаем, что без дополнительного аппарата нам не справится, то есть, нам хочется сделать именно скелетное решение, повлиять на дыхание носовое, тогда мы используем у подростков обычно марпи. Здесь идет разговор о том, где границы безопасности, расширения, какие стадии существуют. Да. Мы говорим о том, что в настоящее время мы не используем быстрые навершения без опоры на мини-винты. Вот. И здесь, в общем-то, у нас идет некоторые клинические примеры, какие-то вопросы, связанные с, тем, с теми системами, которые мы используем, и, в общем, некое ведение. В общем-то, в мини-скрю assisted rated palatal expansion, то есть ассистированные мини-винтами, быстрыми обращениями, у нас будет. Также поговорим о том, как можно работать и брекетами просто, особенно если пациент находится в фазе активного роста, то есть рассмотрим в основном типовые варианты расширения у подростков. Ну и у взрослых, конечно же, тоже трансцензуральная плоскость важна. По сути. Разговор, что взрослый, что подростки примерно одинаковый, столь-только разницы, что при все-таки при скелетное вершины у взрослых мы будем больше иметь в виду э, все-таки хирургическое на быстрое расширение вот то есть сарпи и э, об этом больше разговоров взрослых людей ну также мы не забываем о том что можно расширять взрослых и без э, скелетного расширения, если вам оно не нужно да а просто брекетами. я приведу некоторые примеры связанные с таким лечением. Также мы поговорим о том, как нужно аккуратно быть с широкими дугами, о том, вообще, что нужно уважать трансферзальную плоскость. Почему? Потому что зубы не могут бесконечно перемещаться в косте, они должны оставаться в костной ткани. Поэтому буду призывать вас всегда быть осторожными и уважать ширину зубного ряда, уважать и припасовывать жесткие дуги по форме. Ну, а дальше будет разговор про открытый прикус. Здесь не буду подробно, как бы, то есть основные варианты закрытия открытого прикуса мы обсудим. И также, конечно же, разговор про глубокий прикус, про механизмы, которые существуют. И здесь очень важно, очень важно не сначала просто делать какие-то, опять же, действия, или какие-то там дуги ставить, или делать реверсы, или что-то еще, или накусочные кузочные брекеты ставить. Очень важно понимать по каким механизмам мы можем работать. То есть мы сначала выбираем механизм коррекции глубокого перекрытия, а потом уже подбираем под него инструменты. И у нас вот такой будет зубодробительный слайд. Вот, разумеется, я все его подробно объясню, тем не менее, вдруг да кто-то из вас думает, сейчас я быстренько гляну эти видео, в общем-то, и уже все пойму, и поэтому на семинары не пойду. Ну, почему бы и нет. Вот, пожалуйста, готовый слайд. Кстати, он был у нас в социальных сетях, тоже в Инстаграме. Пожалуйста, эти слайды кстати, были уже. Вот Поэтому все это важно. Мы поговорим, когда мы выбираем вариант относительно интрузии рисов или экструзии маляров, а когда мы хотим выбрать абсолютную интрузию рисов и какими способами, какими инструментами будем это достигать. Ну, инструменты я сейчас промотаю, и не будем подробно в них погружаться. Дальше мы переходим ко второму классу растущих пациентов. И здесь некоторые будут момента, как это обычно делается, обзор очень, но тем не менее так. Очень важно понимать, что иногда, к сожалению, мы можем думать про то, что даже у растущего пациента нужно будет думать про хирургическую коррекцию, про ортогнотическую хирургию, чтобы не испортить пациенту лицо. Ну и схема светофора будет очень важна для нас, мы будем понимать, когда мы хотим получать скелетные эффекты, а когда мы будем получать меньше скелетных эффектов, как в более старшем возрасте, как и в более младшем возрасте, в зависимости от пика роста. То есть мы всегда стараемся быть ближе к пику роста во время коррекции второго класса. При разговоре второго класса у нерастущих пациентов основной акцент мы сделаем на то, можем ли мы закамуфлировать пациенты или все-таки он требует хирургию здесь надо понимать что э, действительно как говорит мой брат андрей э, топ скажем так 5 ошибок э, начинающего зонта входит и э, пункт номер три называется влезть влезть э, в э, собственно компенсацию очевидного хирургического случая второго класса так вот чтобы понять что такое очевидный э, очевидный э, случай хирургический я обязательно покажу такие случаи и чтобы понимать, как мы можем закамуфлировать пациентам, обязательно разберем механизмы камуфляжа второго класса очень подробно, что мы можем делать верхними зубами, что мы можем делать нижними зубами, что мы можем делать в суставе, чтобы понимать вот эти границы неочевидных хирургических случаев, чтобы понимать... Можем ли мы закамуфлировать пациента, не навредив ему очень сильно, не навредив его костной ткани, не навредив лицу, да, потому что это действительно очень сложное решение для любого ортодонта, я вас уверяю, даже там с большим-большим опытом выбрать камуфляж или хирургию. Таким образом, об этом будет подробный разговор, и действительно мы... Еще раз, мы сначала выберем, можем ли мы камуфлировать, а потом подберем инструменты для камуфляжа. Вот как всегда, только в этой последовательности. Сначала общее решение, потом более частное. Ну и разговор про третий класс будет достаточно обзорным, потому что все-таки третий класс это чаще лечение в детском возрасте. а про это у нас, вы помните, есть отдельный семинар. Вот. И, кстати, есть вебинары, цикл, цикл вебинаров по третьему классу. На нашем сайте ortodontexpert.ron представлен с этим. Там записи вебинаров есть, пожалуйста. Но тем не менее мы поговорим о современных способах коррекции третьего класса, о том, чем действительно его нужно лечить. Поговорим о том, что когда у пациента настоящий мизиальный скелетный прикус, нужно стараться использовать инструменты из естественно, серьезную такую артиллерию тяжелую, которая дает преимущественно скелетные ортопедические эффекты, вот. Ну и, конечно, также рассмотрим на такой светофора, когда, в каком возрасте, при третьем классе, что лучше делать. Поэтому вот такой подробный разговор про план лечения четвертый день. Также обсудим, что делать после составления плана, как обсудить его с пациентом, как презентовать план лечения пациенту. Поговорим о документах, которые пациент подписывает, и, собственно, сделаем все, чтобы закончить на некой оптимистической ноте, что вот мы спланировали, пациента, спланировали лечение его, и теперь готовы начинать лечение. Ну, а уже как начинать, чем это делать, да, и как ставить брекеты, что для, очень, ну, для многих, естественно, очень важно, я понимаю. Об этом будет разговор уже во втором уровне школы Родантии. Ну и во втором уровне будет больше практики, поэтому тоже а, обязательно сходите. А первый день также мы можем провести, еще четвертый день первого цикла можем провести тест, такой проверочный обычно, но ну, он такой в дружеской форме проходит, веселый. Вот. Ну и, конечно, рассмотрите какие-то еще клинические случаи. Такой достаточно насыщенный день, и, в общем-то, так устроен, в принципе, семинар Школы Родонтии. Первый, что темп потихонечку увеличивается, и мы идем от более простых вещей к более сложным. Итак, друзья, в общем-то, вот это весь обзор. Еще раз, мы ждем и ординаторов, и ждем врачей из других специальностей, ждем практикующих, прежде всего, ортодонтов, которые работают там один год, или там 5 лет, или 10 лет, или даже 15 лет, потому что... Очень многие врачи, опытные, очень суперпозитивно оценивают семинары, действительно находят очень-очень много полезного. Приходите и вы, убедитесь, что это будет интересно, это будет очень полезно, информации будет много, но э, все это будет в дружеской, веселой, непринужденной атмосфере, э, как, собственно, всегда это и проходит. Так что до встречи э, на семинарах Школы Ордантии.